Воспиталец по жизни земной Я желаю вернуться домой возврати свою душу в покое навечно О, Господь, ты меня проведи Без тебя невозможно прийти Побегу, только ты позови навстречу Возвратиться домой Иногда не просто возвратиться домой, Никогда не поздно возвратиться домой, Перестать скитаться, Возвратиться домой, Обретая покой, Навсегда остаться. Возврати ты нас, Боже, к себе. Нави на жизни на земле, Чтоб пола постоянно тебе звучала. О душа, возвращайся в покой, Любит Бог Тебя, верный благой, Пусть опустят за радость любовь и слова. Поздравляйся домой, Иногда не просто. Возвратиться домой никогда не поздно Возвратиться домой, перестать скитаться Возвратиться домой, обретая покой, навсегда остаться Возвратиться домой, иногда непросто. Возвратиться домой, никогда не поздно. Возвратиться домой, в двери постучаться. Возвратиться домой, голос слышит родной и упасть в объятья.